Всем привет, меня зовут Юра, вы на канале Семенки, мы продолжаем проходить мандаун. Нам нужно найти шнапс и нужно с колокольчиком прокатиться, чтобы найти код от каких-то ворот. Ну, скорее, ну, точнее, не от каких-то ворот, а от ворот, где нас ждет коза, чтобы ей при... бошку прикрепить, приклеить, при как-то, короче, переделать. Я не знаю, что первое мы сможем сейчас сделать, наверное. Прокатимся на санях. Не знаю, но у нас почему-то гонят все отсюда Гонят сюда Гонят сюда, почему? Мы только отсюда приехали Ага, значит куда-то сюда Сюда, сюда А, к нему? Подожди То есть нам надо шнапс сейчас найти сначала Нам нужно найти сначала шнапс А где его искать? Ну, скорее всего, там наверху, потому что вниз нас уже никуда никто не пустит я, в принципе, и сам-то туда и не хочу. Леу, Хотя... Леу, не, туман слишком густой, не видно ни хрена, он говорит. Ты что, говорит, куда попёрся, дебил? Давай, поехали, поехали. А как мы сможем подняться наверх по горке? Ой, точнее, ну да. По горке наверх на, на самых этих. Я не уверен, что у нас это получится. Давай попробуем. В принципе, едем как-нибудь. как-то. Очень медленно, но едем. Но одно хорошо то, что спускаться мы уже будем оттуда не пешком, а на санках. Поэтому стоит, я думаю, подняться. Хотя, по-моему, там и вторые санки тоже были на... наверху, поэтому могли бы пробежаться пешочком, а потом на других спуститься. Я не знаю, куда иду. Но я знаю, что что-нибудь найду. Подожди, ну давай, давай, давай, давай, давай. давай. Нет, да, наверное, все-таки... Наверное, все-таки вот так было бы удачник как говорится бежать только куда бежать-то я что-то нашел я нашел какую-то какие-то ворота ворота куда-то закрыты с другой стороны походу говорит он ну ладно если с другой стороны то нам сразу предлагают это дело обойти обойти вот эту гору зачем только я туда иду непонятно совершенно так это у нас что я уже запутался где какие дома и куда нам нужно попасть но что-то мы должны здесь найти ну шнапс и в принципе только я не знаю почему нас нас колокольчик ведет к шнапсу сразу точнее к этому мужику так вот тут мы были мы были здесь вот тут сеном мы прятались Будем бегать, будем искать, а что еще делать? Делать больше нечего. О, куда я прибежал? Я побежал по канатке вниз, по спуску, и тут очень много этих солдат, их прям много, и они меня здесь. Ну, если тот меня один тут мочит, то это куча меня вообще просто, просто даже не заметит. Я не хочу идти вниз, я не хочу идти к ним. Мне нужен какой-то знак. Давай посмотрим, что там. Чего на знаке написано? Давай-давай, друг. Я знаю, ты можешь. Я знаю, ты можешь подняться. Так. Ага. Смотри, вот меня возьму, где Шнапс. Мне вон туда. Там вот здесь, что ли, этот бар? Какой-то бар нарисован. А почему я здесь не был раньше? Почему я его не замечал? Мы в него не заходил. Возможно, я был. Твою мать, там кто-то есть. Там кто-то есть. Там какой-то козирок. <с> какой-то козирок там. Я смогу его пристрелить? Блин, было, было бы сохранение прям здесь, в этом доме. Было бы неплохо. давай потише, потише так он уходит замечательно сразу сразу смотрим смотрим сразу сразу смотрим все все смотрим сразу я почему-то уве доски как доски доски парень какие доски придурок не с той стороны пошел Ты я сейчас про себя и про себя и про него тут санки есть то есть мы сейчас на этих сан... мы сейчас берем шнапс который я не я вижу ключ Ага, я вижу ключ а вон там как раз этот бар давай встанем не слышит нас уже Нафиг эти поле наберу я не буду готовить никаких напитков мне нужен шнапс только шнапс и ничего больше блин ну тут нет сохранения да нет же часов Где этот гад? Он сейчас сюда подойдет, короче. Он сейчас подойдет сюда, и все, и мне хана. Ага. Вот он как раз пошел сейчас в этот бар. Сейчас попробуем, попробуем, попробуем. Подожди, подожди. Ты не показывай мне колокольчик, не сбивай меня сейчас. Колокольчик! Не сбивай меня. Блин, он сейчас заметит, он меня уб... Я не знаю, можно его убить или нет, но если солдаты не убиваются, то этот козерог тоже. Походу. Ага. Он наверху. Он наверху. Я не думаю, что он меня заметит. Мы будем ползти аккуратно тихонько. Тихо-тихо, музычка не надо, не надо, музычка. Музычка не надо вот сейчас вот. Вот именно сейчас вот не надо. У нас все хорошо. Так, вас, вот здесь тоже какой-то дом он может сюда пойти. Если он пойдет вниз... Угу, угу, угу, Что это такое? Это он так ходит? Что происходит -то? Блин, он сюда идет. Бежать можем. Блин, нельзя креститься садиться. Заметил, нет? Заметил? Не заметил? Заметил? Не заметил? Тихо, тихо, тихо, мужик. О, лавины пускает. Ой, твою мать! Вот это да. Короче, я не знаю, как. Мне надо его пройти сейчас. Mm -hmm. Попробуем, сделаем еще одну попытку, попробуем него пострелять. Но чтобы пострелять, мне Ружье нужно... достал, достал. Чтобы пострелять, мне нужно сначала зарядиться. Мне нужно зарядиться и вперед. Я не уверен, что я его убью, потому что это было бы слишком просто. Или он убивается там с нескольких выстрелов. Попробуем прям в голову. Получится у нас это или нет? Но мы подкрадемся аккуратненько сейчас. Хотя он уходит, как только я подхожу. Я не могу встать. Но я смог убежать. Но я не знаю, сейчас лавину пустит, и все, и хана мне. Он пустит сейчас лавину, и мне хана. Вот лавина пошла. Пошла лавина, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. Пошла лавина. Я ушел от лавины. Я от лавины ушел. Но я не взял ключ. Этот козел сейчас придет сюда, он уже идет. Поэтому быстро. Быстро сюда. Сюда, сюда, сюда. Где шнапс? Быстро шнапс мне. Да где ты со своими, блин? Так, патроны, где шнапс? Шнапс где? Где шнапс? Взял шнапс. Зачем мне туалет? Твою мать. Ну вот и все. Если бы тут было сохранение, я не вижу смысла здесь сохраняться, потому что если он сейчас меня зайдет и убьет, то это будет все. Шнаб я взял. Теперь взять ключ. Ключ это, скорее всего, от тех ворот. Он стоит здесь тихо. Аккуратно он стоит здесь. Что <сквозгоносы> это было? Что это было? Было? Что? Э! Он меня тащит, что ли? Он меня тащит. А почему меня не убивает? Я ничего не могу делать. Делать не могу ничего вообще! Так козерог! Может мне как-то это? Выбираться, вырываться! Я только могу башкой крутить. Ты куда меня потащил, урод? Я ключ не взял. Он меня, он меня просто убил, так или нет? А, давай, давай, давай, что-нибудь делай! Делай что-нибудь! Я вообще ничего не могу делать. Так он меня, он у меня или убивает, или я не понимаю, что происходит. Я, походу, сломался, сурку и выбрался. Да тихо ты, блин, вот что тут, снег свой этот. Это, это от его, этих, блин, да? О! Да тихо ты. И так, блин, весь раненый, пораненый, заранены, перераненый. Спокойненько, быстренько, быстренько, за, за, за ключом и валим отсюда. Где ключ обрал? Где про ключ? А, вот здесь. Нахер мне это полено не надо. Уйди, санки. Санки, уйдите отсюда. Я думаю, пешочком. Я думаю, пешочком можно пробежаться, потому что, блин, санки в ту сторону смотрят, и вон там как раз. Не хочу я этого. Я этого не хочу. Конечно, на них быстрее, но, блин, так безопаснее а, а он у меня шнапста не забрал? Подожди. Нет. Хорошо. Я не знаю, как у меня это получилось. Он меня схватил, он меня не убил. И мы как бы спаслись. Но мне кажется, что нам еще второй раз туда придется идти. Второй раз, возможно, нам придется туда идти. Сейчас колокольчик, если не, не покажет нам, куда путь. Хотя, в принципе, туда самки не проезжают. Так, мужик, я пришел к тебе. Я принес себе выпивочки. Выпивочки лучше? Тепло и приятно, спасибо. Мне нужно перейти в мост, чтобы добраться до пещеры на вершине горы. Не скажите мне, кот? Это секретный роман. Рад это был добр ко мне, пожалуй, расскажу. Это еще кто-нибудь видел? Другие солдаты из нашей роты. Может мой сын Джованни, но он тогда был совсем маленький. Я нашел ваш роман. Это не, не просто роман. ё я уже учил! Лучше поспешить. Что ты. Понятно, это понятно. Я все понял, блин. Я понял все. Вести код горы и открыть ворота. Я я понял, понял. Только я забыл, где это делается. Это же не здесь было? Крутилка это нет? Ой, ой, ой! Ты покажешь мне колокольчик? Колокольчик? Нет, колокольчик не хочет мне показывать путь. Я забыл, совершенно забыл. Где мы были и в какую сторону шли, откуда приходили? Так, вот это открылось. Или погоди. Тихо-тихо, спокойненько, спокойненько. Бесы ты. Сохранения не было. Вот что мне я бережу. А, или было? Я не знаю, я, как всегда, как я говорил уже, я не замечаю это. Ой--мое, он здесь! Я не могу выйти! Я должен, я должен, я должен выйти как-нибудь! Да вот тропинка. Тихо, тихо, тихо, тихо. тихо, тихо, так, тихо. выбираемся. Я опять упал около него. Я опять там, где... Опять там. Опять я там, где опять. Так. Так. Так, тихо. Что это? Да какой хлеб? Боюсь не то, что меня убьют, я боюсь то, что мне заново придется начинать. А этот урод, блин, это такой, да. Он такой. Давай, вали уже отсюда, куда-нибудь, пожалуйста, друг. Отлично. Отлично, отлично. Блин, куда мне идти? Вот в чем вопрос. Так, ну он пошел налево, я так понимаю. Если он пошел налево, мы пойдем направо. Но ну, мне всяко через эти через вот этот дом. Только вот куда дальше? Забыл я! Забыл! Где был? Забыл, где был? Блин, -мо, -мо, опасно. Очень опасно. Очень опасно. А, вот же вход. Мне показалось, там заколочено просто, поэтому я сюда и не пошел. Так, теперь мне надо. Мне надо теперь. Надо теперь мне. Найти тот дом, в котором была... Блин, этот придурок уже начал везде ходить, короче. Везде, по всем трассам. Мне, скорее всего, вон тот домик надо, вон тот. Потому что, по-моему, там была эта хрень крутящаяся. Да. Так он сюда идет. Что я могу сделать? Бежать попробовать. А здесь не обижишь. Тут сейчас солдаты начнут стрелять блин сохранение нет как плохо как плохо как ужасно ужасно просто так но ну они меня не видят Ну их очень много их очень много и они все ближе и ближе тихо тихо тихо тихо не падай только только не падай где этот козерог Не падай, п -п -п -п -п не падай. я хрен с ним падай. Хе -хе. Ничего страшного. Ничего страшного, вот в этот дом сейчас забежим, посмотрим. Если я прав, то мы там. То мы на месте. Нам главное открыть ворота, и все. Главное ворота открыть. Снеговика его разрушил, блин. Я строю, строю, он все разрушает. Вот здесь, по-моему, да это было? Нет? Нет, это не здесь. Это было не здесь. Это было не здесь, но я сохранюсь. Вот теперь мне не страшно играть. Вот теперь мне играть не страшно совершенно. Так, вон там наверху мы ходили-бродили. Но, блин, где-то наверху этот дом должен быть. Почему? Потому что. Потому что. Ага. А, фу, ну, ну что, я могу отсюда. Тихо-тихо, а, только не разбейся. Здесь он не ходит, потому что снеговик целый. Да, вот отсюда, скорее всего, вот здесь вот это где-то здесь. Или в том, или в этом доме. Сейчас подожди, я хлебушка поем. Мы вообще можем грузовик вызвать, на нем кататься. Так, это не то. Аккуратненько. Главное, чтобы не заметили меня. Ага. Блин, еще обходить с той стороны твою мать солдат солдат солдат скотина солдат я возьму туалетной бумаги на всякий случай солдаты страшные страшные солдаты ходят здесь блин ну почему они не убиваются Так, мы играем уже 5, 10, 15, 20, 25 минут. маловато еще. Он ушел. По звуку где-то здесь, походу, возможно, наверху. Да что ж, ты трясешься? Вот как прицелиться-то? Да ладно, работай. В голову, в голову стрельнул попал. Хедшоты работают в каждой игре, даже в такой. части можно взять? Ну по привычке хочется что-то взять с него. Блин, но ну я совершенно не сюда пришел. Я попал не туда, куда мне надо. Я помнил, что здесь была сохраняшечка но не помнил где. Помню, что здесь. Так, а подожди, мы можем включить опять? Я теперь в закрытой этой херне еду. Черный. как он называется? Черный этот. Короче, черный я. А что такое е? Ух ты! Во. Теперь мне не страшно, ничего. Мне главное, чтобы она остановилась, чтобы я.. чтоб я это, не поехал потом обратно вниз. Если там будет этот, э, как, козерог. О, сейчас стрелять начнут, смотри. Стрелять будем? Ребята. Тупорылые ребята. Я не могу ружье достать. а бы можно было сверху поперестреливать. Не знаю, зачем я еду наверх, но мне кажется, мне туда надо. Только здесь не тормози, пожалуйста. Не тормози. В этой игре все, все одинаково здесь, Так как она не цветная, блин, карандаш нарисованная В ней одинаковые домики, одинаковые тропинки Одинаковый город, одинаковый снег, все одинаковое И Я постоянно путаюсь, где я нахожусь Где я был, где я не был Куда мне идти Так, где этот э -э -э -э. Что, ты меня здесь выкинешь? Нет, поехали дальше Дальше, дальше едем Пешком, как-то неохота ходить что-то какие-то незнакомые места уже. Сейчас мы доедем до тут до конца. И что? Я больше не вижу домов. Где домики еще? Солдат. А, ну вот это это место и есть. Блин, ну это не то. Я не сюда хотел попасть. И солдата, по идее, можно убить. По крайней мере, того я убил. ключики Лючики подходят подходут подходут ко всем замкам еще хлеба я кстати сейчас хлебушек то покушаю У меня нормально здоровится то моя картинка вот он этот э, черт козерог и что что мне это дало Это мне ничего не дало А хлеб я беру, я сразу ем его. Ладно. Ну и, и хорошо. Снеговиков надо ставить, надо ставить снеговиков, которые будут отпугивать этих э, злых духов и прочую нечисти. Но я не могу попасть, э, убить, точнее этого солдата. Этот солдат какой-то не убиваем. И меня не пускают выше Меня же выше не пускают? Нет, не пускают Блин, и сохранение далеко Неохота, блин, ну Помирить. Достал, что ты постоянно ее отводишь Вот что ты отводишь ее? Красота! Вот это красота. Это выстрел, который мне нужен был. А это дверь? А это дверь. Патроны. Ключ. Сохранение. Блин, какая замечательная дверь. Только вот вопрос. <связь> <связь> вопрос там у нас выше, что там у нас дальше? Ничего. Здесь мы были вот только что. Ладно, попробуем. Я уже рискнул вот так. Вот. Просто в наглую. Это солдаты стоят или что это? А нет. Просто в наглую бегу в этот домик. Возможно, это он и есть. может я тут уже был я не помню да это он прикинь. это он представь себе мы это сделали только теперь нам нужно найти достать и посмотреть найти достать и посмотреть подожди не, не туда и залез мне в журнал ладно? так это не то что листаешь по две сразу где эта картинка картинка где вот она это у нас это чел чел чел какой-то потом ⁇ -мо ⁇ непонятно что и ноги ну вот чел Непонятно, что. И ноги. А что делать-то? Как бы она, она, она, в принципе-то и крутится, как, как крутится. Ну-ка, погоди. Погоди, погоди, погоди. Один, два, три. Чел за голову держится. Я вообще не понимаю, что это такое. И ноги, три. И это что-то сюда. Что сюда? А. Один. Чё? Два и три. То есть, а, в каждом доме стоит такой круг. Я понял теперь. Только где, блин, я нахожусь? Я нахожусь где вообще? По проводам идти. До первого дома, потом до второго, до третьего. Это какой дом? Первый, второй или третий? Я же не знаю. Идем посмотрим. А как я посмотрю? Короче, от этой самой... Вот этой самой. Это должен быть какой-то дом. Возможно, это первый и есть. Сейчас я пока так дохожусь тут здесь, блин. Меня убьют сразу же. Не видно нифига. Ничего не видать. Как тут провод идет? Тут провода непонятно, куда идут. Он вообще в землю уходит. Я не понимаю ладно и так как я не понимаю мы сейчас наверное пока закончим на этом эту серию потому что я играю уже 45 минут этого должно хватить сейчас мы еще одного пристрелим я бы нашел бы конечно здесь сохранение где-нибудь поблизости Каски, год. Да, попасть бы сейчас поймать. Хэдшотик бы. А, не могу. Тихо-тихо. Главное, не спеши. Главное, не спеши. можно было явилами, блин. Так, я его не вижу. А, или он убежал. Убежал, убежал, убежал. Сейчас сюда прибежит. Сейчас прибежи, сейчас мы его снимем. Если мы его снимем, то я смогу, в принципе... Но ну, я патронов много потратил, не знаю. Давай, давай, ближе, ближе, ближе, друг. Ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе. Ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе. Вот так. Вы патрончиков-то не даете? Не даете патронов? Не даешь ты мне патронов, ладно? Я думаю, мне их пока хватит. Поэтому вот там уже никого нет. Я могу смогу подняться туда, э, что-то сделать там. Внизу уже никого нет, я уже снял всех. Поэтому я же спускаюсь вниз, сохраняю, чтобы начать с того же места, и все. И все будет замечательно, все будет хорошо. Очень долгая серия получается у меня. В принципе, ничего такого лишнего-то здесь и не было. Ну, такого. Слишком лишнего. Так, ладно, пошли. Не знаю, что я делал. Просто еду. Куда? Тоже не знаю. Я еду заканчивать игру. Блин, ну тут это самое. Какие-то тупики везде. те как я так застрял? Я что-то уже этих-то не боюсь. Они все, по-моему, выше, да? И Ниже-то уже их нету, или они ниже? Нет, ну тут я, по-моему, все уже облазил, все уже осмотрел. Там унитаз лежит, да. Все, давайте на этом заканчивать. В следующей серии будем продолжать. Мне нужно будет понять просто, где эта канатка, откуда, как они, эти провода идут сверху до дома, где первый дом, где второй, где третий, чтобы потом все это быстренько вести. Чтобы открылись ворота, додать ей это козе, это самое, Голум, собственно. Все, на этом пока все. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, комментируйте. Меня зовут Юра, это был канал Семенкин. Всем пока.